Кризис среднего возраста у мужчин напрямую связан с незрелостью. У зрелого мужчины нет кризисов. Он легко проходит средние и другие возраста. А незрелый мужчина, он попадает в эти, в эти проблемы среднего возраста. Что это значит? Это после 30 лет, где-то начиная с 33-35 с лет, у мужчин часто возникает Какие-то проблемы по здоровью, в семье, в отношениях на работе, с бизнесом. И все эти проблемы нарастают, и чем ближе к 40 годам, тем сильнее они проявляются. Дело в том, что 40 лет – это довольно важный экзамен в жизни человека. И кризис среднего возраста как раз... Пик кризиса среднего возраста приходится именно на 40 лет. 39-42 года. Вот в, этом, в это время как раз наступает этот пик кризиса. В это время человек даже может уйти из жизни. И по знаменитостям мы видим, как много уходит людей в этом возрасте. В возрасте 39-42 года. Джон Леннон, Джо Дассен, там и много-много-много-много ушло знаменитостей в этом возрасте, потому что они не сдали вот этот экзамен, они не прошли успешно свой кризис. Кризис может продолжаться и дальше, среднего возраста, и э, человек, допустим, остался жив, жить, но он э, все-таки э, с ним что-то произошло. То есть дальше по жизни, после сорока, у человека, который неуспешно прошел кризис среднего возраста, у него дальше все идет по нисходящей. Я эту ситуацию называю ситуацию сбитого летчика. То есть он как бы до этого у него было все хорошо, летал там прочее, чего-то добивался у него, все классно. А после 40 лет у него пошло все по наклонной, по нисходящей. Он может это объяснить там кризисами там, глобальными, там финансами, подставили друзья там или еще что-то, жена там что-то выкинула какую-то фортель. Ничего подобного, все дело в нем самом. Он просто не прошел кризис среднего возраста успешно и дальше в его жизни все будет все хуже и хуже.